Всем привет! Иногда такое случается, и я уверен, что не только у меня, что при транспортировке или где-то на рыбалке теряются вот эти верхние пробочки удочек. Конечно же, самый простой и быстрый способ ее заменить, это взять обычную пробку из-под вина. Если она даже немного меньшего размера, ее достаточно немного прокипятить, она тогда разбухнет и можно будет обработать. И у нас получается вот такая вот заглушечка. Но ну, согласитесь, как-то выглядит не очень эстетично, поэтому сейчас я ее немного доработаю. При наклоне уже удочка не будет раскрываться. Здесь вот осталась от штопора немного вот трещина. Ее срезать надо, чтобы было покрасивее. Ну и, конечно же, вот такая длина мне большая не нужна. Поэтому вот здесь вот мы ее тоже укоротили. Дальше с той стороны, которая будет заходить в удилище, снимаем фаску. После того, как сняли фаску, подбираем трубочку нужного нам размера, в моем случае это головка. Также мне потребуется строительный фен, перчатки, чтобы не обжечься, кусочек какой-нибудь тонкой пластмассы, в моем случае это вот задняя крышка от DVD-диска. Ну и сейчас сделаем сюда вот пластмассовый колпачок, чтобы выглядело все это более красиво и аккуратно. Включаем фен, начинаем греть пластмасс. Ну и теперь... Берем головку, аккуратненько вот так вот накладываем и потихонечку, главное не спешить, натягиваем. Вот для чего мне нужны были перчатки. Вот такую вот штуковину мы сделали. Если где-то не дошла, можно также подогреть и дальше поджать. Теперь остается только этот колпачок вырезать и одеть на пробку. Сперва просто вот так вот вырезаю его, ну а затем при помощи ножниц уже подравниваю. Ну и вот такая вот заглушечка у меня получилась. с ней уже будет выглядеть намного поаккуратнее. Теперь берем клеевой пистолет. Хорошенечко здесь намазываем все. И одеваем заглушечку. Лишний клей убираем. Ну и вот, друзья, вроде такая мелочь, а уже смотрится намного приятнее, чем просто обычная пробка. Ну и потратила как вы видели, не больше трехминутное изготовление. Так что вот такая вот заглушечка у меня получилась. На этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.